Многие спрашивают, можно ли материнский капитал потратить на покупку авто? Ну, нет, нельзя, это незаконно, закон запрещает, вернее, он не то, что запрещает, там нет такой цели, как тратить материнский капитал на покупку авто, поэтому, если вам кто-то что-то такое предложит, ну, что ж, если согласитесь, то знайте, что соглашаетесь на незаконную сделку, а за это уголовное ответственность. Ну все, ребят, я поехал снимать видео в один из наших офисов, в котором попрошу сотрудников рассказать о том, как проходят сделки по материнскому капиталу на покупку жилья. Попрошу, чтобы они очень подробно об этом рассказали. Сразу как сниму, выложу видео, так что следите внимательно. Хорошего дня!